Околошка постучала, И цвет солнечным залил, Кручем тихонько зазвучала, Даля прекраснейшие мотив Как захотелось улыбнуться, Повели в лучшее опять, Один из пьячки не разуверившись мечтать О том, что новый день подарит О том, что в жизни есть любовь И что удача не оставит И не остынет жила кровь И снова кошка постучала Жизнь ярким светом о заре Зал начинается сначала Как важно сохранить порыв Как важно жить не упуская Удачи тоненькую нить И добротою освещая С улыбкой вины. Что в жизни есть любовь И что удача не оставит И не остынет в кровь Субтитры